Приехали на нашу станцию. Здесь, конечно, капец, куда идти, непонятно. Так, там выход есть. Ой, какие кошки красивые здесь. Так, сейчас сообразим. Да, вроде, вроде нам туда. Сейчас попробуем выскочить отсюда. Давайте еще раз попробуем. Запускай меня. Пожалуйста, oh. oh. yeah. oh, sure. okay. спросите мать. А, Сейчас пойдем разбираться с этими ляпошками. Я пришла из аэропорта. Как выйти? О, окей. Так. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Итак, ребятки, добро пожаловать в Японию. О, да. Я чувствую себя совсем по-другому. Я чувствую более такой яркую энергетику. Вообще, японцы намного отличаются от китайцев. Они более такие демократичные, свободные. Так, смотрим, куда идти. Нет. Нам, по-моему, сюда. В эту сторону надо идти. Да. Так, надо запомнить, что вот это место, это откуда mm -hmm. мы выходим, чтобы в дальнейшем мы смогли обратно туда попасть. Так, теперь теперь сейчас будем добираться и гулять, смотреть, что тут происходит. Не знаю, насколько светло и темно, здесь темноват, конечно, но ощущение от города потрясающее. Так, в общем, гореть что прямо и держаться левее надо. Продолжаем прогулки по Азии. Теперь нашим героем стал город супер-технологий Токио. Сейчас как-нибудь доберемся до нашей капсулы, посмотрим, что это такое. Я, правда, когда последний раз был в Токио, я как раз был в такой капсуле, но... А, в аэропорту Нарита очень было классно. Сейчас я на секунду проверяю карту. Так, я вот не знаю, нужно ли тут спуститься? Куда этот? Там тоже вроде дорога. Сейчас спустимся, посмотрим что там. Да, мне кажется, надо спуститься. Нам нужно выйти на более такую широкую улицу. круто крутошь захватывает сердце от такого красотища О, мы можем короче здесь вариантов куда пойти очень много поэтому мы пойдем везде и повсюду о да вот он вот он вот он вайп японский вот и сразу видно и туристов побольше и ярко посмотрите, как светло. Вообще тут просто. Сегодня понедельник, тут жизнь кипит. Шикарно. Вот по этой улице мне нужно просто идти прямо, и я доберусь до своего отеля. Короче, японцы, они вообще жуткие геймеры. Они играют во все. Просто во все. Смотрите. У них тут все эти центры забиты этими игрушками. Они очень-очень такие. Знаете, как вот китайцы, они как маленькие дети. Только японцы, они вообще дети. У них нету там разницы, что ты ребенок в 60, что ты ребенок в 10. Короче, вообще прикол. Ну и вообще и кошки красивые очень. Реально тут туристов намного больше. Вообще прикольно. О! <coughs> Я чувствую, мы будем всю ночь гулять. Зачем спать, если следующий самолет будет в Лос-Анджелесе, и в Лос-Анджелесе будет утро, надо в самолете вообще весь три проспать. Кстати, напишите в комментариях, как вы спите а, в самолетах, потому что я иногда хорошо сплю, иногда плохо, не знаю, от чего это зависит, но мелатонинка, говорится, всегда в помощь. Правда, я его оставил в сумке, а сумка уже уплыла в Лос-Анджелес. Ну и фиксно. Я думаю, нужно будет просто какую-нибудь медитацию включить и заснуть спокойно. Я думаю, надо будет что-нибудь перекусить попозже. Но здесь, конечно, город просто потрясающий. Здесь тоже есть набережные прикольные, но в основном город вот именно крут вот такими вещами, такими вот улочками яркими, где много-много объявлений. Не знаю, нарушали я, будут ли меня расстреливать. Просто иду на красный-белый, я не знаю, тут нет, это цветофора. Я думаю, что мы очень удачно выбрали отель в такой зоне крутой. Вот район называется Шинджуки. Это по ревьюс это типа самый такой крутой район. Ну и, конечно же, надо будет попробовать роллы хотя бы одно меню. А вот следующий по известности, по популярности это Шибуя. Шибуя это тоже очень большая улица. Это там где перекресток с пятью полосами, где максимальное количество людей пересекается в одно время. Ну и, конечно, там есть памятник хатику собаки. А, легенды гласят, что по фильму, который, в котором снимался Ричард Мирк, а, эта легенда правдивая. Чуть это за девчонки стоят? Бар Утопия. Бар Утопия. Я думаю, непростой бар. И непростая утопия там происходит. Так. Мы уже очень близко. Карта говорит, осталось буквально 4 минуты. Надо сейчас пересечь перекресток большой. И буквально пару поворотов, и мы на месте. Но вообще выглядит потрясающе. Посмотрите, какой современный вечерний город если ух ты, если в Шанхае набережная просто перекрывает все то здесь конечно перекрывают такие улочки с высотками, с кучей рекламой, туристов здесь конечно туристов будет побольше но опять же я думаю что в Китай не так сейчас легко попасть зависит от статуса от паспорта, дадут ли вам визу вот, потому что не так сейчас сильно так принимают туристов. Напишите, кстати, вообще как как выдают, кто пробовал на визу в Китай податься и на и в Японии, где проще дают. О, какая-то кулик, кулик. Я думаю, что это медицинский центр какой-то. Я вот, я в шоке. Вот, на самом деле, куда ни свернешь, везде движ. Я думаю, здесь все кварталы забиты вот такой вот а, движухой. Вот, посмотрите, даже туда, если пойти, там тоже очень много всего происходит. Мне лишь бы сейчас в отеле скинуть сумку, а, запустить другую карту, чтобы мы могли еще погулять вместе, посмотреть. И просто поофигевать от Токио. Вообще узнать, что они тут делают. Какие тут у них развлекухи есть. В прошлый раз мы, конечно, с моим другом Мишей конкретно развлекались. Ходили в рестораны, где роботы, всякие шоу устраивают. А, очень было классно. Вообще Азия очень, очень дружелюбная. Но... В Японии есть такие, скажем так, рестораны, смотри, рестораны, в которых пускают только японцев. Обычным смертным туда нельзя. И связано это с тем, что у них клубы заточены просто некоторые под японскую культуру, под граждан. Там особо не разгуляешь. Но вот здесь вот мы сегодня погуляем. вот такая вот токийская жизнь тут конечно не дрифтует как из фильма популярного форсаж на каждом углу потому что мода меняется сейчас в моде просто быть современным наверное так можно сказать давайте посмотрим на людей видите как отличается вообще японцы от китайцев это более выразительная внешность, более они такие открытые, раскрепощенные. В общем, по кайфу. Мне это нравится очень. Сразу чувствуется. Ну, кстати, уже почти пришли к отелю. Вот это, по-моему, синяя вывеска, это он. Интересно, что-то внутри. Ну, посмотрим. Я думаю, что будет все очень даже круто. По рейтингам этот отель 8,5% из капсул лучший токио ну, мы посмотрим насколько он лучше я заказал еще а, завтрак вы смотрите какие две подруги заказал еще завтрак за 3 доллара вот а, и поскольку я пользуюсь сайтом fotals.com мне дали бесплатный бесплатную капсулу того что я уже 10 ночей оттарабанил в вазе через этот сайт да, японские, конечно, модные, чуваки. Так. Так, так. Ночный клуб только. Потом у меня ночный Еще немножко осталось. Теперь такой крутой перец идет. Широкие штаны. У нас это в тысячных было тема. Они мне вообще завистыли. 2000ен Ну так, но, ну, кстати, так почти подошли. Сейчас где-то здесь. Сказано, что? А, вот нашел. Да, Шиньюки. Вот наш отель. ибо поделом. Сейчас посмотрим. Ага. Так, Какая-то Забегаловка, что-то такое. Так, японцы их всякие. Кто? Так. Ага, третий этаж. Поехали на лифте. Блогеры тоже какие-то. Три губы натрашены, ни признает. знает. Так, да посмотрим. Ух, какой лифт круглый. Лифтяк. Так, капсул фото desk. Ништяки, ништяки. Я готов всю ночь гулять, в общем. Пора переводить часы на Л.А., Ничего не, не надо спать. Вообще нет смысла. Так, ба, сауна not available. Сейчас узнаем, кстати, по-моему, у них есть еще сауна. Ну, там типа джакузи, все дела, я, по-моему, это работает круглосуточно. Сейчас все узнаем. Ох, ебатьки ящики маленькие. У на... них тут, по-моему, помещается. А, окей. Понял. Короче, заселился я. И вот такие вот ключи мне дали на руке. Сейчас посмотрим, это, по-моему, достать как-то можно. Сейчас пойдем проверим, что из себя представляют эти комнаты. Так, смотрим, что тут происходит. Так, у меня это бастрон. Коинландры, вендинг-машин, ресторан. Лаунж, смокинг-рум. Тут нужно похавать Тусят, ребятки Так, men's bathroom Female. А спать где, блядь? Подожди, это хуйня А, вот, слиперы здесь так, 4.0.26, 4.0.26, прикольно, вот это прикол, так, 4.0.26, у меня с лампочкой, вот в такой шляпе я буду спать, Классно. Сейчас посмотрим, что тут есть. Так, то есть я сюда залажу. Это закрывашка. Телевизор есть. И всякие-всякие приколы. Здесь мы сегодня поспим. Огонь. Все это просто закрывается и все дела. только куда мне теперь девать мою сумку? Вот вопрос. Да. но ну все, ребятки. Успешно заселились в отель. Капсулы. Сейчас чуть погуляем, посмотрим, что здесь задвиж. Главное не заблудиться. Я думаю, снимать вечерние вечерний Токио намного круче, чем снимать дневной Токио. Надо бы еще, конечно, ролы попробовать. Посмотрите, какие у них глаза, да? Девчонки симпатичные, на самом деле. Awesome. Очень много всяких приколов. это девки делает все-таки глаза круглами у них по-моему есть какие-то средства, они округляют себе глаза тупай Капец, тут у них вообще такая движуха. И в, в пошке Да, это далеко не Китай. Здесь просто вообще другая атмосфера. Просто, блядь, другая атмосфера. <смачка> И куча-куча улиц всяких. Жрачка. Давайте сюда пойдем. Ух, мать. Здесь еще больше улиц всяких. Outdoorsman bar outdoors man overs news collection. Rafka. Зоку стейшн 18 а я знаю что это это эти по-моему это секс-шоп у них Они там белье продают, и кого знает капец вот, когда не повернешь хоть <laughs> какая-то улица такая вся в лампу это просто что-то черных ну, тут за развлекухи то на самом деле надо понять А, это game бар Поиграться Просто играть в игры 3000 йен стоит Ё-моё Вот это я понимаю Япония Просто Игры Еда Но сколько тут развлеку? Посмотрите, сколько тут альтернатив всяких и девчонки капец симпатичные. Сейчас будем пробивать эту историю. Что они так от меня хотят? И что они пытаются продать? Блин, тут куда ни поверни, просто как будто мы попали в центр. О, пьяные и кошки. Наконец-то их нашел. <решит> Прикольно. Они выглядят как эти, как роботы, у которых сели батарейки. Бухи и пошки. <решит> <решит> вот это аттракцион. Все, эти готовы. Можно забирать уже в отель. Ничего себе, она шустро побежала. Протрезвела, наверное, сразу. Я пытаюсь понять, вот голодный я или нет, хочется ли мне что-нибудь перекусить или нет. Вообще бы в идеале мне скачать переводчик и вообще понимать, что они здесь предлагают. Какие-то концепт-бары. Блин, тут куда не свернешь, здесь просто что-то происходит. Вот это просто крутяк, реально. Смотрите, какие вообще они яркие, продвинутые. Прям тут просто, не знаю, жить хочется на всю катушку. Вот, а, кстати, вот это вот видите, это, это реальный бизнес-формы у них. Они в корпорациях, те, кто работает в больших корпорациях, они одинаково абсолютно одеваются. Вот, и если приехать в Даунтаун где-то там утром в 9 часов или там в 7 утра, вы увидите просто миллион таких женщин, одинаково абсолютно одетых. И это реально создает ощущение, что вы находитесь в Матрице. И Нео где-то рядом. Смотрите, какие модные челы. Блин, это просто капец. Просто одеты с иголочки. Офигенно выглядит, все на объем, ничего, ничего, ничего не подтерто. Только вот закупили, сразу пошли гулять на утро все выкинули. Блин, это вообще круто. От японцев можно просто получать удовольствие. Да. Эти улицы, по-моему, никогда не закончатся. Посмотрите, насколько они широкие, насколько тут, насколько тут много вариантов вообще куда пойти и что поделать. Мне просто интересно, тут вообще э, до утра что-нибудь останавливается или, или, или так же как в Амстердаме, тут просто до утра будет вот столько же народу прибывать и прибывать, и пока утро не наступит, здесь будет просто тьма тьменная людей. Видите, куда не повернусь, здесь есть куда идти. Здесь нет таких вот, раз так, заколок зашел, темно, как в, этом, в Тайване или где-нибудь в Азии в другой в других странах где мы были когда отходишь от центральной улицы все капец а тут от центральной улицы вышел еще центральные стала улица <говорит> кстати японцы очень любят бухать они также бухать на поэтому я думаю мы сегодня нас причем сегодня понедельник они я так смотрю после работы закинулись и вообще нормально Пьяные пошли гулять Работа закончена Наверное, на саке просто тут Наваливать бутылками Очень впечатляет Опять же вопрос Тут есть обменники? Еда есть Еда, еда, еда, еда, еда. Все еда. Админики. Есть у вас, ребят? Комьюнити кафе. Комьюнити кафе. Блин, круто. Они вообще очень крутые. Мне так нравятся кошки, просто. Просто покажи. лицо прячет Мама увидит. Nice. Мне кажется, я тут могу без стабилизатора гулять, потому что многие прячут свои лица. Вот, может быть, попробовать без стабилизатора, а то я слишком много внимания привлекаю. А так, когда у меня на шее камера. Все становится намного проще но есть вариант есть вероятность что у меня будет нестабильная картинка я просто не доучил там момент при каком условии стабилизация включается только наверное когда шаттер падает меньше 60 или 120 кадров в секунду все стабилизация лечит очень надо будет этот момент изучить короче сейчас попробуем переключиться потому что в принципе мы возвращаемся по кругу в, в это же место сейчас просто пойдем по новому направлению так, ребятушки, надеюсь, стабилизация нормальная. Все. Я больше не привлекаю к себе внимания. Я буду просто гулять. Чтобы моя камера была просто не видна на моей кофте. Чтобы девчонки перестали прятать свое лицо. Так. Да. 30 минут 500 500 йен 1980 что здесь происходит очень не о смотрите площадочка здесь какая-то движуха no range. это клубы какие-то короче походу это зона где здесь Вся, вся молодежь тут Блин, но эти японцы я просто в шоке. Такие брутальные вообще. У чувака вообще рассрапана шея была. Не знаю, насколько это круто. Так, от какой-то активной улицы мы все-таки отошли. Ну сейчас будем понимать, куда нам дальше идти. Соло спа. Так, что это тут у нас происходит? Ага, мы можем пойти сейчас направо. Я думаю, что даже направо мы вернемся просто в какую-то... какую-то историю. Проверили у чуваков, что они курят. Так. Вообще просто... Какие-то пьяные епошки с черными тут что-то договариваются. Вот это прикол. Я готов сегодня обойти эту улицу с ног до поперек. Просто мы пойдем во все, во все места, сверим карту, где мы уже были. О, смотрите, две подружки, макушки. Да, нормально, мы можем просто прямо идти. Сейчас дойдем до следующего перекрестка. Слышу американскую речь, уже неплохо. Уже неплохо. Есть американская, есть английская. Очень большая разница в акценте. О, так. Ох ты, ты Короче, чувака убрало конкретно. Все. Убрался. Убрался друг его. <реклама> Блин, это же надо так бухать, господи. В России, по-моему, такие солидные чуваки. Наверное, много работают. Я не знаю, что это их так убирает сильно. Так. Да. Пойдем прямо сейчас. Смотрите, вот это японцы. Чистые японцы. Посмотрите, какая... У них в глазах, да, азиатская, европейская какая-то смесь. У них Нет вот этих узких глаз, очень выразительная внешность. И это не только можно достичь с помощью пластики или там каких-то девайсов, которые они очень сильно рекламируют по расширению глаз, но и генетически это происходит все больше и больше. Так. Какой-то тоже клуб. Блин, я боюсь в них заходить, потому что если что-то не пойму, меня просто там просто разнесут, мой кошелек. Ух и прах. А вот тоже. Тоже непонятно. 10 тысяч. 000... 10 тысяч юаней. Так себе. Подружки. Так, это еда. Блин, капец. Вот, может, вот так вот по линии идти просто. Вот так вот. Давайте сюда пойдем. Да. No. I'm good, thank you. Так, здесь что? September Bar. Open. Girls Bar. Так, по-моему, мы как раз здесь проходили. Короче, это типа... типа бары, как в Таиланде. Ты заходишь, и девчонки с тобой перетирают просто. Они просто сидят, общаются. А че с ними общаться, если я не понимаю ничего? Ой. Так, пойдемте еще сюда пройдем. Что тут за улица? Ага, вот вот один из таких баров. Так, чуваки сидят. Что девчонки сидят с ними? Да и все, в принципе. Во, я помню, мы вот здесь проходили. Сейчас пойдем дальше. Мне интересно, что тут черный впаривает? Везде натыкались. Ух ты! Вот это плакатище. Найс. Nice. Так. Я не пойму, проголодался я или нет. Стоит ли тихавать или нет. Специал пак. 3000 бикини girls госбанк. бар кара... А, понятно. В общем, это всякие караоке... Всякие... Конечно, с камерой туда не зайдешь, но я могу предварительно проверить, что там происходит, и потом вам рассказать. И все. Так, по языку эти черные, по-моему, из Франции. Очень так топят на французском конкретно. Блин, я просто в шоке. Здесь не то, что заблудиться можно, здесь, здесь просто вариантов развлечений настолько много. Но я так не пойму, они очень похожи друг на друга в основном. То есть что вот эти Girls Bar, еда, питье. Причем много питья. Тут, тут, тут японцы нажираются конкретно. Видать, они очень сильно любят. Вот. Эти звуки напоминают. Какое-то японское аниме. Блин, смотрите, вот, вот они, японцы. Они как мультяшные реально. Класс. Так. Там вот еще улица. Я думаю, сквозную еще одну пройдем. ё у, у меня реально голова просто кружится от такого количества... ...различных предложений. Где-то жестко караоке поют. А вот, вот этот караоке. Слышите? Там, по-моему, Лепс приехал. Пойдемте сюда. Блин. Нереально реально круто. Нереально. Ну непонятно ничего. В то же время. Я реально не понимаю, что.. Что здесь за фишка вот этих улиц? Так, Диджей. Adult anime. Hey what guys, what, what's going on there? That's adult, what I was trying to figure out too, yeah. It's, it's like just a bar, a naked girls or what? Right no. down there? Yeah. It's a, a DVD shop, adult anime DVD shop. But it's, oh, Japanese, it's, it's Japanese. Japanese people. only, yeah. Oh, Japanese only. Yeah. Yeah. yeah. I thought, I thought like it's a, it's like a bar or something. You what's that? Are you? A oh, this you... is just for myself. I'm yeah, just yeah. like walking and, uh, you oh, know, nice, like man. filming everything. Cool. What's going on, Mike? Where are you from? Канада. Канада? У.С. О, У.С? Да, да, да. Где в Америке? Лос-Анджелес. Да, у меня утром утром, поэтому я пытаюсь просто поймать какие-то моменты. Я пойду в Л.А. после Japan. Ребят, только что закончил общение вот с этими ребятами. <laughs> Это был очень долгий разговор. Ну, они поинтересовались, куда поехать в Л.А., в какие места и так далее. Вот. Я поделился своими впечатлениями от Шанхая. В общем, прикольно вот просто на английском пообщаться, потому что невозможно было а -а -а, в Китае. Просто такой, такую изоляцию получил э моральную. А здесь просто каждый второй на английском шпарит. и Японцы на разговаривают на английском. Потому что, я думаю, они много путешествуют, много международных компаний, с которыми они строят отношения. В общем, круто, круто, круто. Надо вообще просто тут пробивать все места, что тут происходит. Очень много куда можно пойти. Я думаю, здесь в основном... Основная движуха и самый капец происходит здесь. Так, ну что, ребят, я думаю, что если я еще увижу что-нибудь интересное, я просто вам буду добавлять сейчас хайлайтс. Потому что особо не хочу привлекать внимание камерой. Поскольку люди иногда стесняются на камеру что-то говорить. Так, я вообще, по-моему, по дороге иду какой-то, блядь. Так, надо куда-нибудь срулить. Пойдемте сюда. А В общем, давайте я вам сейчас буду включать какие-то прикольные, интересные моменты. Так будет всем намного лучше. Короче, я решил просто идти снимать, потому что... Здесь такой движ происходит, нереально. Мне очень нравится, как вообще они одеваются, как выглядят. Все очень прикольно. где тут эти электронные сигареты распространены типа как айкос так у них тут своя какая-то история can say hi. Yeah.